Всем привет, с вами Макс Риск. 1027 кубков это было чер... прошлое видеоролики. Ссылочки оставлю в описании в прошлый видеоролик, там следующий видеоролик. Так по порядку. Чем вот так как-то неправильно делаем. В общем, это да, правильно. Ссылочка в описании на прошлой видеоролик. Тут нас 1027 кубков, как же прошлой серии, как мы начинали. Как будто я реально умирал. Убей. Два врага в один, да ладно, уже убей четыре персонажа, такое себе, сейчас мы вместе будем с вами качать моль, потому что О, очень прикольно Так, давайте вместе с вами, так, значит, соло быстро, сложность, один час, нужно успеть хоть и этот ролик выложить Да, кстати, всем привет, с вами Макс Риск, хэштег третья серия, а точнее хэштег пробная третья серия по моему ролик записывается, смотрите, 1118 кубков, конечно было 1123 кубка, доказательства не имеются. Не, ну было бы такое, если данный бой я бы показал, как два боя, я играл 5 на 5 с друзьями и проиграл. Так, что у нас стандартный режим? В общем, давайте покажем вам карточку на стандартном режиме, одиночный и парный, 5 на 5, 5 против всех. Как там, ну, вроде 5 против всех называется, они ну Все понял. В общем, сейчас будем копить кубки на 1000 кубков. Так, тут одиночное столкновение. Уходим, уходим. Нужно управлять этими штучками. Уходим в самый конец, потому что в конце там весело. Так, значит, за десятое место плюс один кубок. Отлично, десятое место плюс один кубок. Так, я готов, давай, готов. Давай, давай, давай. 35 и 45 игроков. ⁇ -мо ⁇ безумие. Давай, давай, я готов. В общем, ставь лайк, когда ты хотел, чтобы я набрал когда-то в этой игре зуби 100, 1100 кубков. Потому что было не мне показалось. 1100 кубков. Кстати, помните, бах, когда кто-то там вошел? Было, конечно, прикольно, ролик на канале остался. Это канал Хайбуд Риск Старт. В общем, не знаю, куда я залью. Но позже не убивай поже. Блин, ну опасный. Слышь ты, я снимаю, отстань. Мне тут опасные игроки. Так, давайте возьмем. Вот получше, получше. Ага, тут когда я беру, будет такой гневный крол, кролик. Да, бы, ну достал же ты у меня. Восьмой, девятый, все, все, все. Прячемся, друзья, вместе с вами прячемся. Я знаю, что все маньяки, все убийцы, которые хотят мою жизнь. Да, знаю вас уже. Блин, самолет пролетит, отстань! Блин! Безумий кролик! Достал! Блин, ну пже, подпишись на канал, поставь лайк. Вне записи все было нормуль. А ты такой пришел. Гневный чувак, блин. Эм, блядь, встал уже. Да, блин, да, почему? Блин. Так, пошел вон. Ну, блин, вы это видели. Что за читы? Седьмой против восьмого. Чё? Это было? Не понимаю. Напиши в чат, что это было? Как у него такие... Ага, все длинно, длинное. А у меня, что, а? Скажите мне. Стоп, минус три кубка. чё издеваетесь? Минус три кубка. Позор. Позор, блин. Ну как так можно? Мне Дровичок отброс, бомба. Одет а от... все эти оружия. У меня что, все крутое? А, блин. Мурозуженно нужно агрессировать, да, как я понял, да? Безумная игра. Просто не самая классная игра на свете. Ну, блин, если это -то пошла ты вон, блин, ну почему? Страдать решил, да? То есть я... Я достал же до меня, отписка, дизлайк, пошёл вон. Ты чё, че, прикалывайся? Чел, что ты делаешь? Эй, блин, эй, вы чё, приколы делаете? Чё за пранки? Вы это видели? Бомба хоть упала. Блин, ну шок, ну шок просто, все на меня, все на меня. Напиши в чат, почему я что, э, какой-то чела, которая медом облилась. И все ее кушают, да? Мед нравится, да? Чё? Блин, почему? Вот так все-все уходи, пацан. Только подойдешь сюда, и да? ты получишь от меня э бомбочку, понял? И подходи. Минус восемь. Кубка. Вы че, прикалываетесь? Минус восемь. О, блин, че за приколы? Подождите, стоп, стоп, зуба. Ну дай И Там подписка на ютуб канал. Лайк, блин. Че прикалываетесь? Чё за прикол? Шелли далеко стреляет, А почему Шелли далеко стреляют? Я не понял. Почему так? Смотри, смотри, сейчас будет баг за мной. Все за мной. Просто все за мной. Все видят меня. Все за мной. Вот видишь, даже баг со мной. Капец. За мной точнее, они а со мной. Ха. Зачем он со мной? Если бы со мной, то бы Тим показал. А так нет. Безумие. Безумие они игра. Да, безумия. Я тоже так снимал раньше, но ну, удалил, кан удалил канал за авторские права. Удалили мой канал за авторские права. Я вам, конечно, тоже не рекомендую так авторские права на всякие видео. Также на YouTube запрещено а конфликты. Это безумие. Что происходит с YouTube? В а, нем YouTube, YouTube. Теперь ты не прежний. А жалко. Теперь что делать? Не, ну есть такие, которые просто одевают маски и снимают популярного ваш ютубер который вы смотрите ну, по большому счету вы даже не все знаете его ютубером такого близнеца худощавого который народился июня очень вы знаете его вроде бы он синий чок увидел видел или крокодил еще а это ты опасный а вообще он спокойно снимает когда там смотрел ролики у него он там такой спокойный в жизни, а в активным активный. И безумие что-то происходит. И он не нарушает авторские права там. Я не знаю, если тебе типа, не забанят, то я не знаю, что делать. А, -а, а спасите! Я теперь не знаю, что делать. Сейчас хочу плюс кубки, лошадь, плюс 6, но это мало, друзья, это очень мало. Мы сейчас минус кубки и нужно подождать еще раз. Так, значит... Я не хочу, чтобы мой канал забанить скандальное видео. Это же не скандальное видео. В общем, напиши в чат, это скандальное видео и там другие. Хоть на, од... на моем канале есть одно скандальное видео. Напиши в чат. Мне что удалять, блин, карта такая маленькая еще. Ч, прикалывайся? Давай, давай. Ой, умный, умный нашелся, да? Умный нашелся. Я знаю там, что кто-то есть. Угу. Знаю, что спрятался. А, выходи в бой. Опа, на топ-3. Вот мне будут какую-то, да? Ну, блин, ну зачем так делать? Блин, ну прекрасно, я просто знал. Ну что ли, сам виноват, сам выиграй или проиграй. Все, был виноваты. Блин, ну я не знаю, что происходит с этим миром. Он рушится. В общем, если за идея, подписывайтесь на наши все социальные сети. Сдадим группу Telegram. И там будет все классно, все мирно. Так что бегом. Пока YouTube не разрушил все это. Ага, сейчас еще забаненки не строят. Опасно, YouTube стал очень опасно, Также другие социальные сети. Всем удачи, всем пока сейчас будет такая музычка, чтобы укрепить ваше настроение. Всем пока. Блин, ну шок, ну шок просто. Все на меня, все на меня. Напиши в чат, почему я что? Э, какой то чела, которая медом убилась. И все ее кушают, да? Мед нравится, да? Ч ⁇ Блин, почему? Вот так. Все, все, уходи, пацаны. Подходишь сюда и получишь от меня э, бомбочку. Понял? Подходи. Минус 8 скупка, чё Минус 8! О, блин, чё за приколы? <серк büyük> Подождите, стоп стопе, зуба, ну дай вдохнуть, там подписка на YouTube канал, лайк, блин! Чё прикалывайтесь? Чё за прикол? Шарел далеко стреляет, а почему Шарел далеко стреляет, я не понял. Почему так? Смотрите, блин, будет за мной. Все за мной, просто все за мной! Все, видят меня, все за мной. Вот видишь это же со мной. Капец. За мной точно а не со мной. Ха. То все он со мной. Если бы со мной, то бы Тим показал. А так нет. Безумия. Безумия они а играют. Да, купи Я тоже так снимал раньше, но кан удалил канал за авторские права. Удалили мой канал за авторские права. Я вам, конечно, тоже не накину, так авторские права. Также на эти видео. Также на эти видео конфликты. Это бизнес. Что происходит в сети у меня? А, ё-моё, ютуб не пресс, не что делать? Не, ну есть такие, которые просто подевают маски, и снимают популярно ваши ютуберы, которые вы смотрите. Ну, по большому счету, вы даже не все знаете его ютубера. Такого близнеца, худощавого, которого я радуюсь из В общем, вы знаете его. Вроде бы он синий. Ч, курил видел? Ты крокодила ещё, а, ты опасный. А, в общем, он спокойно снимает, когда там с ролики у него, он там такой спокойной жизни, а для героика активный. не вижу, у меня что-то происходит. Ну, не нарушает всё, Права там, я не знаю, есть ли какие-нибудь запонятые, я не знаю, я теперь не знаю, что делать. сейчас хочу при скупке, может при но это мало, друзья, это очень мало. <связь> но сейчас мне не скупка нужно подождать ещё раз. Так, значит. Я не хочу, чтобы там не скандальное видео. Это же не скандальное видео. В общем, это все чат, это скандальное видео и там другие. Хоть на, на моем канале есть одно скандальное видео. Все чат. Просто удаляйте, и в Что-то не ну, что так, Умный, умный нашелся, да? Умный нашелся. Я знаю, там кто-то есть.